Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Moc.ua. Сегодня мы полетаем на самолете, поплаваем под парусом, покатаемся на боевом роботе, побудем вождем сарацинов, порубим зомбаков, ну и посмотрим, как Бэтмен совершает утреннюю пробежку. Поехали! Первая игра на сегодня называется «Aircraft Combat 1942». Это аркадный авиасимулятор, и по цифре в названии можно сразу догадаться, о каких временах пойдет речь. В принципе, это скорее аркада, чем симулятор, потому что каким-нибудь Ил-2 тут и не пахнет. Летать научиться просто, стрелять по врагам сложнее, но тоже не особо трудно. В целом, приятная графика, разные миссии и большие просторы. Так что летаем, пацаны! Вторая игра Age of Wind 3, она про пиратов. Если ты любишь игры, где нужно ходить под парусом, атаковать врагов из пушек и собирать сокровища, то это явно то, что тебе понравится. А вообще, если кто играл в Корсаров, тот сразу поймет суть игры. Надо ловить ветер и стрелять из боковых орудий. Кстати, можно собрать свой небольшой флот и стать настоящим хозяином морей. На мой взгляд, игра стоит того, чтобы хотя бы ее заценить. Следующая игра называется «Десантный корпус». Это многопользовательский шутер, в котором главные главной роли играет тяжелая техника. Ну, как в «Танках онлайн», только здесь помимо танков тебе предоставляется большой выбор техники воздушной и наземной. Тут есть и сами танки, и вертолеты, и даже здоровенные боевые роботы. В бою ты зарабатываешь деньги, за которые потом и разблокируешь новые военные единицы. Но ну, а в остальном все как мы привыкли: захват точек, перестрелки, удерживание базы и так далее. Одним словом, весело. Четвертая игра на сегодня называется Оттомания. Невооруженным взглядом видно, что это клон плэнс версус зомбис. Только он про каких-то татаро-монголов, что ли? Тут то же самое. С одной стороны, волнами топают мужики с мечами, пытаясь дойти до твоих палаток, а ты ставишь своих сарацинов, чтобы не дать этому случиться. А вместо подсолнухов котлы со шратвой, вместо гороха лучники. В общем и целом, клон неплохой. Вот только когда мы сражались с зомби, у них отваливались руки и все такое. Так что всегда можно было понять сколько хитов осталось у того или иного зомбаря. Тут же визуально жизни не отображаются, и отличить умирающего врага от здорового не получается, что не очень-то хорошо. Следующим номером нашей программы игра Zombie Diary Evolution. Это веселый мясной слэшер про зомби. Довольно веселая штука с интересными персонажами. Например, один из них кот в костюме робота с дробовиком. и угар, одним словом. Ходишь туда-сюда, расстреливаешь зомбаков, пилишь их пилами и вообще уничтожаешь их пачками. Единственное, что при таком-то количестве мяса в игре на удивление мало крови, что на мой взгляд немного портит фан от расчлененки. Но все равно игра крутая. Последняя сегодняшняя игра это runner под названием Batman and Flash Hero Run. В принципе, он абсолютно стандартен для жанра, абсолютно ничего нового. Вначале выбираешь, кем ты будешь играть, и в зависимости от этого попадаешь в определенную локацию, которая для каждого героя своя. И это, пожалуй, единственная фишка игры. А, ну еще во время забегов можно подбирать патроны и стрелять во врагов, а иногда вылазят боссы, в которых тоже нужно стрелять. В остальном же раннер как раннер, да еще и с какой-то деревянной анимацией бега. Думаю, ради таких-то известных чуваков, как Бэтмен и Флэш, могли бы постараться и получше, но в принципе все играбельно. На сегодня у нас все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от МОК До скорого.